Сейчас прозвучит песня о нашем любимом городе. Ну, а дальше посмотрим. Песня называется «Тула». В названии Тула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 Тепот как молитва И златоглавый храм Святителей икон Искрится мне Священного наитьем И златоглавый храм Святителей икон Искрится мне Священного наитием Славных людей А России не счесть в душах лампад не задула. Подвигом кованы доблесть и честь Родного города Тула. Вот солнце зимнее с жемчужною слезой, И вих сияет. Истинностью спора Сверкает сталь клинкового узора Где на булате судеб тайный разговор Старинное ружье, дуэльный пистолет Вы в бархате вам, Вы в укрытие музейный вздох как эхо лет, Быть может, в Бородинской битвы музейных сдох, Как эгородных лет, Быть может, в Бородинской битвы славных людей, По России не счесть, В душах лампад не задумал. Подвигом кованы доблесть и честь Родного города Тула. Вот роскошь, удальство гусар, В сиянии чеканок тульского узора. В двенадцатом году надеждой было нам Сквозь залп коре неустрашимость взора И в слове Тула мастере времен Струятся корни знаний и событий И падает с небес сребристый звон в твои ладони город праведных открытий И падает с небес сребристый звон В твои ладони город праведных открытий Славных людей по России не счесть. В душах лампад не задума. Подвигом кованы доблесть и честь Родного города тума Подвигом кованы доблесть и честь Родного города Тула, родного города Тула, родного города Тула.